Отнять. Сухие раны Кармай понабив в карманы При вкусом побед стратегии На Иллюзион И в чем призон Пилот смешной конструкции Из мяса и костей Зачем слинят стаканы Тришки хватит и кафтана На стежку. Овертона видишь знак запрет обгона Блеют без ворот бараны, оптом для котов сметана и шестерок жмут погоды, Что оставил ты для гона Иллюзион Беспробуйный сон. Для непрошенных гостей И От альфы до омеги Другим пусть дурят Голову стратегии Сторон, застывший в позе лотоса И никаких страстей Иллюзион И где Пилот смешной конструкции Из мяса и костей